не Дураки поливают Ебать мой хуй Гидроцикл блять пролетел Короче решил поставить 19 или 18 жерли Сейчас вот делаю такие вот палочки хуялочки Подготавливаю Не знаю успею поставить их или нет Время уже 6 часов вечера Ну вот 28 августа поймал щучку вот такую вот, вот возле этой речки, там у меня жерличка стоит, а я взял ее на блесну, а блесна у нас вот такая вот пиздюлька маленькая, видите, вот, окуневская. Видите, вообще маленькая, думал окунь взялся. Такие вот дела, ребята. Да. Что Достова, стоять, стоять. равно. Давай, давай, давай, давай. Родню, да. Да, днюля. Сейчас в садок поедем. Если я еще с тобой справлюсь. О! Що и сюда Полуторка где-то Стоять, сука Сильно не выебывайся Ножик забыл, так бы я сейчас яло перерезал Убелась Четко, блядь Короче, у меня сегодня килограмм на 5, на 6 сошла на спиннинг тоже, блядь. На маленького вистера, блядь. Только кинул нахуй. Подтягивать начал, слышу удар, ну слабый. Потом такой чуть-чуть поднимаю, смотрю, сука, щука, блядь. И это, слабиной я дал, пока сачок взял, она ушла, короче. Сорвалась и такая же сегодня жерлица, короче, сошла, ребятки как-то так фишерман хунтер рыбачит на щуку сейчас не проебать бы я взвешиваю ради интереса сколько весит сейчас кантор достану Пустить бы за сранку, блять! Пой, родненько. Узвешивайся. Всем видно. Килограмм семьдесят. Заебись. Да стоять стоять не дергайся не дергайся теперь собак самое главное ребята я даже не ожидал что она у меня возьмется на такую окуневскую маленькую блесенку А вот взялась, блядь. Так, все. Выключаю кантер. Выключаю телефон. Поймал еще одну чурогайку. К этой добавляем. Вау. Ушел вверх километра на два дела Такие вот просторы тут Фишерман Хунтер Итак, ребятули В общем, был еще один удар Она выскочила, щука от меня ушла, блять, сейчас И, и сейчас уйдет, Стоять, сука, вот она Попалась примерно такая же Кило 700. Там корабль какой-то плывет Вообще здраво попалась Так Сейчас вытаскиваю ее аккуратно. Так, вот, вот, так третью поймал ребятишки. Стоять бросается. Айда сюда, блядь. Иди сюда. Блядь зачем зацепился за рислов? Так, ладно, сейчас пока поставим. Только что она была? Ебанулась. И это промахнулась, короче, была. Я недолго думаю хуяк, еще один заброс сделал, и она заскочила. Прям возле лодки, блять. Распутываем. Вот Стоять, дура, бля. Ты же меня поцарапаешь, уебище. За шарыте возьми. Подожди, красотуля. Стоя. Ёб, ёб. Чего, чума, ебаная. Держись, сука. Как это мне надо? Эту крокодилку в шары и проткнул, блять. Так, погода начинает портиться. Вот она. А, ну заглот, короче, у нее вообще идеальный. Видите, какой заглот? Прям вообще охуенный. Я думаю, мне сейчас походу понадобятся щипцы мои. А может и нет. Так. хотя, ребята, лучше достану я их щипчики, не знаю, каким образом помогут они мне. А нет, вот, вообще идеально помогли. Так, ребятишки, тут у нас сачок зацепился конкретно. Сейчас взвешивать будем. Главное ее не пройти. шлюха сейчас дернутся короче всем видно кило 670 вот ну, дай бог не последнее блять нихуя на мне палец режим людьм слоем давай место короче на 100 грамм меньше, чем первая Барабунка. Такая мне рыбалка нравится, блять Речка Ирпиш 28 апреля Ой, апреля, говорю Нихуя себе. Август 17 -го года. Вот такие делишки, ребятишки. Mm. Пардончик. Как-то так. Канал позакрывал свой на ютубе, блять. Видосы все позакрывал. Потому что один пидор появился. Который стучит на меня. Как-то так, ребятня. Ладненько, посмотрю, что заснял. Всем пока, ждите Дальнейшего отчетов от Фишермана. Может быть еще что Ох. Хера не видно, Спряталась. Там бредень кто-то таскает дождь прошел такой слабенький тари был охуенный вот такой вот закат у меня как обычно три щучки поймана короче Херова. не знаю либо там идти через протоку либо вот здесь на солнце идти попробовать может тут будет возле, возле вот этой вот протоки может быть будет так, Здравствуйте. Там видно нормально? Да. Светло. Да. Короче, сегодня 28 августа 2017 года. Поехал я на рыбалку. Стояли у меня жерлицы. Проверять начал. Была щука чуть-чуть побольше, чем вот эта вот. Короче, у него уже губа порвана была, пока я сачок достал, она уже вы ее босса начала, свечку дала, ушла. Два дня не проверял. Мне сказали еще на следующий день, как я поставил, попалась щука. Вот это вот я поймал. А, потом у меня взялась килограмм на 5-6 на щука. На блесну. Короче, она у меня откусила ее к хуям и ушла. Не успела опять сачок взять. Одному хуёво надо вдвоем, чтобы кто-то сачок сразу же брал. И я пока подтягиваю. Потом, короче, я поймал вот эту вот. На кило 700. Кило 700. Видео там есть, я заснял вам. Посмотрите, увидите. Потом поймал вот эту вот чурогайку. Не взвешивал ее, но на грамм 500. Потом поймал вот эту вот. Она кило сорок. Потом, короче, у меня еще сошла одна щука. Ага, я ее не увидел даже. Итог у меня сошло сегодня четвертое еще где-то. А, и вот это вот сходило. Ну, четвертый раз считается сходило. Итог три схода было и три поймал. Вот такие вот дела. Всем пока. Что-то мне даже нравится Стало щукурить Охуенно, там, блядь, крупные Сукуриваются Маленьких нету, блядь, практически Охуя, сколько жира, да? Это пузырь Подготавливаю к засолке. Сейчас просто кишки вытащу, голову отрежу, голова идет в ухо, а остальное все в засолку. Потом может быть закопчу, если получится. Mm -hmm. Коптилку найти. Жабры мы выделим потом с головы, это на ухо. Вот. Разделка полного ходом. Кишканы. Хотел взвешивать целиком, сколько три будет весить. Забыл нахер. Такие делишки. Так, это отмывается потом. Еще одна большая. А? Еще одна большая. Может, значит, на С магазином, блядь. Он, он и был тупой. Так я знаю, я говорю, он с магазином тупой. Какой-то, это... Карандаши строгать, что ли, блядь. Никто не подстригался. Ага. Для чего он в руголовном магазине продавался? Хуй его знает. дела. Ты мыть ее надо, да? Сейчас я зачище. Ты по ну? И внутри потом я по спине еще разрежу. Угу. Ай. Повезло, уху пловники остались. Кому мне? Ну? Здорово. Так, но эти надо будет тоже вырезать пловнички. А ты не даял ту уху? Нет, не Что скривился здесь? Кто? Ты. Да чтобы мосику не прилетел. Рыбешка. Рыбешка. Вот они, вот они, вот они. Всё. Грибы. Это еще не все. Все. Балки, Абрусовский. А? 22-й же садимся? Да. 22 августа 2017 -го года. Да. Чё ты говоришь? Балки. Вон она бегает под кустом. Норочка. Она. Ой, блядь. Ну, они там набрали вроде полночка рыбы ебать есть. И да, он понял. А у нас хуй, чебак ты окунь. Так, первая поклевка, такой вот чебачок. Как ты его поймал? На чё? На краюда. На краюда. Охуенно. А там мужики, короче, втроем по щуке поймали. Смотри, а там с лодки тоже кто-то хуярит с моторки, или сеть выбрасывает, или со спиннинга. Видишь? Вот я поймал щучку. Короче, у меня был сход, такая же примерно ушла. Вот, вот реально так же тянулась. Потом у Паши, короче, сорвалась. И еще раз у него сорвалась. И теперь у меня, короче, ну, вот такая можешь... оснасточка ну, у тебя на, на три есть. Оснастка у меня вот попалась. такая. Не делал, да. Ну, заебись. Короче, где-то... Ну, килограмм точно, кило двести. Так, а мы на якоре.